Я всех приветствую на своем э, канале. Э, ребят, я хочу вас предупредить о том, что вот есть так называемый клуб молодых миллионеров, есть и видео на YouTube, есть и в Телеграме, и в, э, в ВКонтакте. Они, они встречаются, ребят, по крайней мере, вот этого молодого человека, Сейчас я вам открою его видео. Ну вот, его видно здесь немножко, даже не надо открывать. Вот это все, лохотрон. Он так обманывает людей. Я лично попалась на его э, видео. Ну хорошо, ума хватило только один раз попасть и не, в, не вложить очень большие деньги. Он обещает тут, как, как, как вы видите, вот. 240 24 тысячи за 4 дня 210 процентов это все лохотрон возможно один раз вам и выплатят потом потом вот на втором сайте мне ни копейки не дали и я больше перестала заходить к нему я хочу просто вас предупредить, что вы ему не верьте и не вкладывайте сюда никакие деньги, даже одну копейку, потому что это стопроцентный лохотронщик. И как я поняла, их целая команда, будьте, пожалуйста, осторожны. Еще раз я его покажу, вот он красавец. Даже открою какое-нибудь видео. Послушайте с каким азартом он рассказывает. Открываю видео. Уже завтра, 20 августа, в это же время, наша прибыль составит половиной тысячи рублей, но поскольку начисление каждый час делим на 24, наш ежечасовой заработок с данной компании составляет 187,5 рубля. И это, друзья, хочу обратить ваше внимание без учета. Ну, как вы видели, вот он опять здесь, клуб молодых миллионеров. И даже вот помимо меня еще один человек пишет, что он... Фуфлагон. Это точно он. Фуфлагон. Так что будьте осторожны. Хорошего вам здоровья и больших заработков.